Здравствуйте. Пермский край, город Березентин. Зовут меня Антон. Вы даже не представляете, с чем я столкнулся, приедя в этот город буквально полгода назад. Даже не знаю, с чего начать. С того, в какой ситуации я сейчас нахожусь, или с того, как я к этой ситуации пришел.